Вот наконец-таки и наступил тот самый долгожданный момент, когда разработчики поделились с нами важнейшей информацией, которую мы так давно от них ждали. И как ты уже понял, буквально сегодня в официальной группе ВКонтакте Барвихи РП разработчики выложили скриншот, на котором четко видно новый обменник. Обменник, ради которого мы столько с тобой пыхтели, тратили кучу времени и денег ради сбора этих тыкв, в надежде обменять их на что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Что же ждет нас с тобой в новом обменнике?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 любой комментарий, в котором важно указать свой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу. Удачи! Ну а начнем мы с, тобой, с того, что, как я тебе уже сказал ранее, разработчики сегодня в своей официальной группе ВКонтакте опубликовали вот такой вот скриншот, в котором уже примерно видно, что точно будет в данном обменнике. Но пока остается загадкой конкретно цены на эти вещи и в каком количестве нам их предоставят но здесь есть некие намеки и пасхалки, которых мы с тобой постараемся сегодня разобраться. Если обратить внимание на данный скриншот, то сразу становится понятно, что разработчики решили пока не раскрывать все свои карты и оставить загадкой для нас цены на все эти предметы. Но если присмотреться внимательно, то количество пробелов, находящихся в этом желтом замыленном тексте, откроет глаза на многое. Как ты уже наверняка догадался, первая часть замыленного желтого текста отвечает конкретно за количество собранных тобой тыкв, конкретно за стоимость данного предмета. Вторая часть желтого замыленного текста довольно банально и просто – это слово «тыквы», точно так же, как у нас было и в прошлом пасхальном ивенте пасхальном обменнике яиц. Но если хорошо присмотреться, то в некоторых предметах существует дополнительный пробел и третья часть текста. И вот она конкретно будет отвечать за количество штук, оставшихся в обменнике этих предметов. Ведь некоторые предметы, как и в прошлом пасхальном обменнике, здесь также будут в ограниченном количестве. Теперь коротко пробежимся с тобой по всем предметам в данном обменнике. В первом пункте разработчики показывают, что нам будут доступны скины, конкретно одежда Зека. Я хочу тебе сказать, что в прошлый раз в пасхальный обменник также добавляли одежду зэка, и если я не ошибаюсь, она была тогда в ограниченном количестве, что делало ее более эксклюзивной. В этот раз, к сожалению, я не вижу, чтобы разработчики здесь указали ограниченное количество штук данной одежды. И теперь получается, что если данный скин зэка будет доступен абсолютно каждому в этом обменнике и при этом будет в неограниченном количестве, то он просто-напросто потеряет свою эксклюзивность и, соответственно, упадет в цене. Но, возможно, это еще не конечный вариант обменника и еще многое изменится. Также, как ты уже видишь, во втором пункте нам будет доступна одежда игры в кальмара. Честно говоря, какая я тебе пока сказать не могу. Ведь у нас на проекте уже эти скинов по этому сериалу достаточно немаленькое количество но так как здесь есть намек на то что они будут в ограниченном количестве я думаю скорее всего здесь будет конкретно один из самых редких скинов по данному сериалу дальше идя по списку мы с тобой видим что в этом обменнике нам будут доступны некоторые автомобили К примеру такие как Porsche тайкан наверное один из самых лучших автомобилей за свои деньги всем известный крузак 200 бмв м5 f90 моя любимая тачка на проекте естественно не обойдется без российского авто промо. На обмен будет доступна Лада Веста и недавно добавленная Двенашка. Честно говоря, не знаю, что тут можно сказать, но судя по прошлому опыту, конкретно обмен на автомобиле этих тык гораздо выгоднее, я думаю, эти тыквы будут либо продать, либо самому же обменять на редкие и очень интересные аксессуары. Ведь аксессуары в этот раз в обменнике реально порадовали. Во-первых, начнем с того, что довольно многие распускали слухи, что в этот раз в обменнике не будет добавлен бронежилет и попугай, что эти предметы будут крайне эксклюзивными и больше не будет возможности их как-то еще получить как это было при пасхальном ивенте но все оказалось точностью да наоборот разработчики все же добавили данные предметы в этот обменник и опять же к сожалению я не вижу в замыленном тексте второго пробела и третьей фразы я не вижу чтобы эти предметы были в ограниченном количестве что соответственно опять же нехорошо влияет на их эксклюзивность а соответственно на их будущую стоимость но время идет мы движемся до Дальше, я так понимаю разработчики хотят эксклюзивные предметы отнести на второй план а при этом добавить новые более эксклюзивные предметы такие например как маска анонимуса или как ее по-другому все уже давно называют маска Виндетты. данного аксессуара реально не существует ни на одном сервере проекта барвих рп и добавляет его реально впервые и как ты уже понял добавляют в ограниченном количестве конкретно в этом обменнике и именно поэтому данная маска будет наверное Одним из самых дорогостоящих предметов Как в этом обменнике Так и вообще на проекте в целом Также нам добавят в данный обменник Маску бабы Яги Тематическая хэллоуинская маска Которая наверняка уже для многих Будет не эксклюзивом Но для таких например как я И игроков 0.7 и 0.8 сервера Это будет реальный эксклюзив Так как на наших серверах Это первый хэллоуин И у нас никогда не было возможности Приобрести такую маску Это реально на этих серверах впервые Как я тебе уже сказал Будет добавлен попугай бронежилет до сегодняшнего дня крайне эксклюзивные аксессуары и при этом баснословно дорогостоящие Но сколько теперь они будут стоить после добавления их в этот обменник остается для нас всех загадкой В пятом пункте мы с тобой наблюдаем аксессуар в виде iphone 13 честно говоря я не вижу никакой нужды добавления данного аксессуара в этот обменник во первых он никак не связан с хэллоуином а во вторых его и так в принципе может получить абсолютно каждый бесплатно пройдя новые квесты привязанные к уровню на проекте И я хочу тебе сказать что список данных предметов в этом новом обменнике скорее всего на этом не заканчивается ведь если мы с тобой снова обратим внимание на данный скриншот то в правой части мы с тобой увидим ползунок который можно перемотать наверх а также перемотать вниз И я думаю если мотнуть его вверх то там мы увидим лишь название данного обменника или что-то тому подобное но если мотнуть этот ползунок вниз ведь там еще достаточно места для этого то там наверняка скрываются какие-нибудь еще интересные предметы но о которых мы с тобой поговорим уже наверное в следующем видео скорее всего я сниму для тебя вторую часть которая уже точно будет известен для нас для всех полный список данных предметов а самое главное реальные цены в этом обменнике. ведь уже буквально сегодня нам обещают залить все это дело на тестовый сервер где мы сможем полностью ознакомиться с данным списком ну а пока нам с тобой остается только лишь ждать что ты думаешь по поводу нового хэллоуинского обменника? Что ты думаешь по поводу новых добавленных предметов? Что ты думаешь по поводу эксклюзивности старых предметов и какое у них будущее? Как много ты сумел собрать тыкв? Думаешь ли ты их продавать или обменивать на какой-то из редких аксессуаров? Ведь я думаю, что с добавлением данного обменника, когда уже примерно понятно, что там будет, цена на эти тыквы неплохо так возрастет. В общем, обо всех своих мыслях пиши мне в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Ну а если тебе по каким-то причинам